Ну что же, всем привет, дорогие друзья, с вами Данил Яценко, сегодня выходит новый бой, на ставке 300 в 4 персонажа, на моей основе будем играть, вот, с веб-камерой, ребятки, вот он я, всем привет, вот, и на максимальных качествах, ребята, вот, давненько не было стандартных таких боев. вот, всегда были бои, как я брал топ-1, вот, стримы постоянные были какие-то, вот, не было таких обычных самых боев. Вот этот самый бой будет обычный, ребятки. Вот, на ставочке 300 будем играть. Попался нам соперник какой-то, вот, no comments, 7 ранг у него. Ставочка 300, так, музычки нет у меня, ну и ладно, в принципе... Сейчас будет просто обычный, ребятки, боец. Так. Игрок вроде бы не самый сильный попался нам. <coughs> что он будет делать? Скорее всего, будет морозить или Слевиса ударит? Вот видите, морозит. Да, или Сремиктона, понятно. Стандартный ход, ничего другого в принципе я не ожидал. Это шворминг, тут все ходы одинаковые всегда. Так, что будем делать, ребятки? Так, сначала... Я не знаю, может быть, убить пяти его сначала. Так, или кувалды, или левис. Ну, я выбираю, наверное, левис. Хотя нет, так стоит херово просто очень. Лучше кувалду. Кувалду демону, потому что демон слабый персонаж. Вот, пока что выносов тут никаких нету. Карта большая попалась, это мельница сраная. На этой карте будет очень долгий бой, ребятки. Ну, всегда вот э, бои в армиве долгие пошли сюда. Раньше сдавались все, сейчас не сдаются. Хотя по ночам, если играть по ночам, ночью обычно люди сдаются ночью. Особенно часов 7-6 утра. Если встаешь рано, то тебе сдаются все. Взял рубиновую лигу я в этом сезоне, ребятки. Вот у меня сейчас сколько всего их. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Нет, у меня больше их. Я больше брал рубинок. Просто я два сезона не играл. Вот тут вот типа... Вот, и медальки не могу никак убрать. Если я рубинку возьму сейчас, то медальки сместятся просто у меня чуть дальше. Паучка дает, ну понятно. Ничего, в принципе, нового. Так, а там как куда летит? Неизвестно куда, неизвестно как она полетит. Но отсюда я съебусь, пожалуй. Так, и, наверное, я, сейчас я... Не знаю, что сделать даже. Вообще, без понятия, что делать, ребята. Тут просто надо карту ждать. Это очень долго, ребята. Долгий процесс, карту ждать. Барьер поставлю зачем-то. Не знаю, зачем даже так. И газовый кинь, наверное. Ну. Скорее всего, я сам в газ упаду. Хорошо, не упал. Значит, идеально все получилось, как я хотел. прям Но я мог упасть в газ. Это было бы очень плохо. Ну, это уже хорошо. Атомка полетела куда? Ну, конечно же, сюда поставил атомку, Только он криворукий. Вот, коса немножко. Надеюсь, мое лицо видно, ребята, потому что до сих пор у меня старая веб-камера. Вот, старенькая. Уже накопил я фузики. Немножечко фузиков я отыграл. После того крафта на 100 тысяч фузов. Вот. Уже у меня 13 тысяч фузов есть. Еще рубинчики остались. Вот, скоро будет крафт на Рубины найти, потому что вы уже набрали 320 лайков под прошлым видео, где крафт на 100 тысяч вузов. Еще осталось вам 180 лайков набрать, и будет новый видосик. Так, ну он, короче, криворукий, он не смог, не смог меня вынести. А, так, ну это хорошо, в принципе, что он не смог меня вынести. Теперь-то я за него не волнуюсь. Так, что будем делать? Я не знаю, что тут делать, ребята, карта очень долгая. Будем травить. Будем травить. Одного травить, конечно, нет, нет смысла, но. двоих тут никак не смогу затравить, потому что они стоят в разных местах. Вот, поэтому очень трудно травить э -э двоих сразу. Конечно, можно было с другой стороны пойти, шариком пробить там. Но это очень долго, ребята. Ладно, я поэтому не стал просто. Так, до сих пор персонаж у него в газу стоит. Ворон его. Атомку поставлю, ребят. Знаете, с какой стороны поставлю атомку? Я не знаю, с кое стороны ставить атомку, поэтому. О, есть идея, ребят. Только нужно звук включить. Переход хода. Сейчас с на минкой и фейерверк. Раз, два, три. барьер придется тратить хорошо хорошо пошла давай только за карту пожалуйста так звук нахер вырубаем теперь больше не нужен звук потому что я ребята ориентируюсь когда ставлю любя мину я ориентируюсь на, на трепека потому что я без звука не слышу трепека этих чтобы минка подпрыгнула и ход не потерять Если без звука, то бы я не вынес на его. Вот такой вот четенький вынос Получился у меня <coughs> Ну это стандартный вынос Я думаю, так любой Мог бы додуматься сделать его Ну не любой, конечно, многие могут сделать этот вынос Многие уже умеют Он, видите, пытается меня откинуть Барьерами, но у него не получается Потому что у нас барьеры ослабили Но все равно получилось, видите, получилось Скорее всего меня вынесет Но смысла нет никакого, потому что этот персонаж атакер атакера легче убить на урон чем тратить на него вот этот, этот лед три барьера блять и фугасочку блять ну это бред это реально бред Тем более сейчас сам остался под выносом поэтому просто идем к нему и просто его пытаемся утопить с помощью одной минки одного охранника и на ложке ну еще балку поставленная на хотя нет балка тут помешает наверное. так приземляемся сюда аккуратненько миночку ставим охранничка ставим и сейчас попробуем вынести его. Так, получится мне или нет, я, конечно, без понятия. Потому что всякое возможно в, эти, в этом формиксе. Ну, должно, конечно, должно получиться все. Да, все идеально. Видите, как он... Хотя он мог остаться на краю, но, видите, не остался на краю. Это хорошо. И уже я выйти выигрываю как жестко. А ты в какой жесткий У меня 1000 хп, ты даже больше уже. 1200 где-то. Остался у него кто? Один персонаж, что ли? А, нет, два персонажа. Один ворон и этот Азад остался. Азад у него, конечно, самый сильный персонаж такой. Этот ворон уже труп, считайте. Хоть бы не вынес меня. Надеюсь, не сможет вынести меня. Хотя, знаете, всякое может быть, ребята. У меня еще ворот может не сработать. Там 5% ворота, на самом деле. должен сработать ворот еще, но не факт. Что? Ты серьезно хочешь это, с вакуумки, что ли? Он целится вакуумкой. Вы... Я в шоке, ребята. Не, ну не сможет, пацан. Вряд ли он сможет, он обкрае краешек удариться. Да не, не, чувак, ты что-то гонишь. Какая вакуумка, чувак, ты ч ⁇ Какая нахер вакуумка? Издался. Все, осейпись, ребятки. Одна победа у нас есть уже. Посмотрим, один бой точно сыграю еще. Может быть, даже два боя. Смотря, как они будут идти. Если бой будет быстрый, то, конечно же, я два сыграю боя. Если бой будет долгий, то я один бой сыграю точно и все на этом. Все, ребята, потому что... У меня тоже дела есть. Сегодня еще как бы время я выделил на обой, На этот. Э, Денис Зайцев, четвертый ранг. Три рубиновых лиги, три золотых. Медальки, три серебряных медальки попался. Сейчас, ребятки, взять вообще любую... Любую, любой ранг, точнее, очень даже легко. Рубинку тоже легко взять. Вот Видите, все берут рубинку сейчас. Это очень легко. Ну вот уже состоять в ней. Это уже труднее, чем ее взять. Потому что многие игроки сливаются просто-напросто. То есть берут ее и сливают. Ра этот ранг в рубинке уже. Видите, стандартная тактика морозит или. Или ремингтоном бьют. Так многие делают. Если выноса нет никакого, то все морозит и бьют ремингтончиком. Так, атомка стоит здесь. Конечно же, видимо поставил тамку поэтому я сразу переход дал, ребята. Так, минку поставлю, так вот. И что делать? И что делать, ребята? Ну ладно, давайте кувалдой. Вариантов немного у меня, в принципе. <coughs> не знаю, ускорять видео или нет. Потому что обычно я видео ускоряю всегда, но наверное, это не буду ускорять, потому что заебался уже ускорять видео, как Марик ускоряет обычно, и как все игроки, они почему-то ускоряют видео. Я что то заебался это делать, ребята. Ну хотя, в принципе, если Если быстрее, чтобы обработать видео, то надо ускорять. Потому что так оно меньше будет идти, тогда быстрее обрабатывается видео. Даже не знаю, ребята. Ну, посмотрим. Может быть, ускорить видео, может быть, не ускорить. Ну, как ускорю? Такой голос, чтобы был. Так, и он прикрыл своего Зуфара. Это, конечно, плохо. Я хотел вынести его с помощью гримина плюс бит, но он прикрыл его, поэтому я не вынесу его никак сходит у меня этот ворон, просто сварочка пробурюсь, потому что тратить экстренный не хочу. Вот, переход давать тоже не хочу. Второй, тем более свой. Потом просто сварочка. Ну, конечно, просто портом уйти, но смысл, если сварочка лучше уйти. Зачем тратить порт, если сварочка можно уйти? И что он хочет сделать? А, хочет меня утопить вот сюда вниз. Охранник, грабина и, наверное, там что-то там вертолет, минки там и так далее. Но не факт то, что получится у него. Потому что у него там, у ворот у этого персонажа. Это же легендарный, блядь, вы че? У меня 5 легенд, ребята. <с> Я тогда охуел просто. 5 легенд выбил, ребята. Так, ну и что теперь? Ходит у меня алхимик. Он потратил этот охранник свой. То есть, пацан просто срал ход. Ну и кидаю газовую гранату ему просто обычную пускай в газу посетит так что он там потратил барьера одни потратил да в принципе еще арсенал у него арсенал дохуя у него еще так как-то неудобно мне без музыки играть ребята Ну на видео просто музыка будет нарушать авторские права если я включу ее <coughs> Какая это хуйня бля там у меня так как там у меня нормальная, вебочка? нормальная нормально, нормально вебочка, все так переход он дал заебись что он хочет Сделать. Он уже пытается балка-баздука меня. Еще раз откинуть. И что? И что? Нет смысл. Ну ты потратил весь арсенал, для ты нихуя не вынесешь. Он на краешке остался. Торопишься куда-то, да? Торопишься меня выиграть. Арбуз кидает под вынос. Даже лучше бы туда кинул дальше, чем сюда. А вдруг вынесите сейчас? Осколки туда попадут и. Не, в принципе, это возможно, ребят. Это возможно, в принципе, было так вынести, но видите. Не получилось. Ну, так. но придется переход давать. Наверное, второй. Хотя и не хочу и под Я не хочу его очень давать. Но я дам. Хотя нет, лучше поле кину. Зазем и поле просто. И не буду мозги мозгивать. Ну хотя у меня все на может вынести, ребят Я знаю, то у меня может вынести, и он будет выносить. Ну пускай он тратится лучше. Пускай он тратится, чем лучше. Я потрачу переход хода. И я потрачусь. Ну я поле кинул и все. И насрать вообще. Так, еще делать будем. Так, еще один газ кидай ему. Потому что он дал переход хода на него только что. А, он сдался, все, заебись. Ну, как-то, знаете, этот бой был очень быстрый, поэтому я еще один бой сыграю. И подкидай такого случая. Потому что я снимаю всего лишь так, 15 минут. Это как-то очень мало. Ой, Зуфар Юсупаев попался на видео. На видео. Я его знаю с этим, пацаны. Вот сейчас бой будет интересный. Доброго времени суток. Напишем. Ты в видосе. Вот, напишем. Я с ним общаюсь, в принципе, иногда, ну, редко, конечно, редко. Я вообще мало с кем общаюсь из вармиков. Ну, как общаюсь, когда надо мне. Вот. Меня замораживает. И я говорю, то что все игроки просто морозят на первый ход. Ну, чем не делать так ну и что мне сделать кувалдочку дать ему ну да конечно кувалдочку. но я ранец потратил О, крит урон сработал заебись так это очень хорошо то что крит урон сработал так вот точно набью теперь на урон вот ребятки стандартный такой бой таких боев очень не было давно <coughs> ну они были конечно но очень давно они были когда я просто играл на 300 не стремился брать какой-то топ там не брал заказ какой-то чей-то возможно я буду в июле в июле брать заказы снова но это вряд ли ребята это шанс очень маленький потому что это очень муторное дело ребята брать заказы не спать ночами вот так вот не ну конечно это дело прибыльное было но этот нужно убить целую ночь. И то не одну, чтобы взять были бы кому-то на заказ, ребята. Это Минаков берет у нас рубиновые лиги на заказ. У него это хорошо получается, ребята. Сейчас Тоже я раньше брал рубинки, но недолго я продержался. Вот, он кидает газовую гранату мне. М -м -м, можно его, конечно, забурить, но смысл на этот ход тратить. Бур, еще, ну, в смысле, не тратить, а, короче, хуйню Просто стазис берем. Просто берем стазис. <coughs> не знаю, зачем это, наверное, пока что было рано делать. Лучше бы я переход был, конечно. У меня как раз открытые были синенькие ракеты, я мог его зауронить э, синенькими ракетами. Но не факт, то, что были открыты у меня они. Только сейчас, только сейчас открылись у меня, наверное. Блядь, у меня звук там какой-то, блядь, и башет Отклонок. Сейчас я выключу звук. У меня колонки просто тупят. То есть у меня... Я сегодня комп, -комп чистил, ребята, и у меня, короче, драйвера слетели. Вот, на колонки. <клышит> так с так -с так -с так Сейчас ходит у меня этот военный хирург с легендарным пылающим топором. Сейчас будем его жарить, наверное. Меня он бурит, но бурится это не страшно. Хотя как не страшно? мне может потом на шару вынести С фугаса на шару. Может, но. не знаю, станет ли или не станет. А, не, лучше бы ты и борил, чувак. Лучше бы ты его. <клес> а так ты просто ход просрал и все. Даже паука кинул бы лучше, чем забу этот забурился в землю. Вот так вот, сваркой. Такс, такс, так, так, залазим сюда и будем просто жарить. Просто будем жарить. Уронка гнева у меня большой. Один с хп сношу ему. Благодаря тому, что он у него топор легендарный. Если был бы даже другой топор, какой-нибудь там, не знаю, жестокий, то я бы снес, снес ему по 10 хп. Ну, это не суть, в принципе, важно, сколько я сношу. Это ни на что не влияет, как бы даже по сути. <coughs> ну, мост влияет, я не знаю. 11 хп, ну как бы, 1 хп разница, это какая-то небольшая разница, поэтому... Так, и что? И что мне сделать тебе? Ну, зря, зря, вот, вот зря реально. Лучше бы ты, не знаю как ему даже У них просто ход все равно не солью сейчас просто уронит весь бля там дроид ебучий вот сейчас левис его просто за уронит жестко и к нему встанем он конечно робот но пофигу мой тоже робот просто он его добьет ну как добьет может быть добьет если он переход не даст или что-то такое там то добьет за 4 ход добьет точно Сейчас ходит у меня этот ворон, я могу кинуть паучка ему пойти туда, этому алхимику его, могу зажарить его ворона, потому что у него хп мало, надо его добивать уже быстрее. а он типа землю рушит, типа под выносы кидает, как бы это тупо, это очень тупо. Так, я могу просто сейчас овцой его, овцой горящей, запустить туда горящую овцу и зажарить. Но эта овца, может быть, даже не сработает, потому что... Ну, сработает, но не так сильно, как я хочу. Потому что там такая земля. Ну, ее просто очень много земли там. И ходить очень много там. Ну, Вы видите, там еще этот пиксель странный там проломал внизу. Сейчас она будет туда прыгать. В него. Ну, хотя нет. Ну, вот видите, как я говорил, что она вас сработает. Ну, я зауронил его, но не убил. Я мог убить его. Если бы я, да, допустим, даже вот этим своим величайшим, я бы добил, наверное, его. Ну, это же не факт еще. <coughs> переход дал. Это у него второй переход. Не, первый только переход. Он вообще даже не тратится еще. Ну, в принципе, я тоже не трачусь как бы особо. Как бы вообще даже арсенал не тратится. Просто играем как-то, и арсенал даже не тратится ни у кого, ни у него, ни у меня. Хотя я выигрываю его жестко причем. Я даже не выносил никого. Я его ему снял полторы тысячи хп, ребят, снял. Буквально за пять ходов, где-то за 6 тоже, может не знаю. Ну, сейчас меня за, просто и все, да? Просто забурит и все меня, да, сейчас? Ну это конечно обидно, ребята. Вот так вот теряешь краса. Вот видите, один ход от я не добил его и все, меня терпует. Хотя может даже выживет еще. Ой, я же выжил, я, видите, вангую. Просто вангую. Так, ну все, тут я точно выиграю, ребятки, уже. Потому что он просрал такой важный ход. Ну, как просрал? Он пытался, он не просрал, его он пытался, но он, видите, выжил. Так, теперь надо сюда выйти как-то. Ну, надо не выйдет, теперь. Придется тратить экстренный телепорт. И кидаю паучка. Зря тратил палку базуку барки эти. Ой, барики-порты. Даже не вышел оттуда. Ну ладно. Ничего страшного нет в этом. Кстати, я добил его. Видите робота, как я и хотел, я сделал это. У него два алхимика, ребята, не забываем об этом, потому что алхимики могут вытащить бой, ребята. В любой ситуации алхимики тащит бой. Ну, могут тащить если грамотно за них играть. Вот. Потому что алхимиков очень трудно убить на урон, они регенятся, у них защита от яда, как бы от всего защита у них как бы и от огня, от яда и регенерация и все, как бы. поэтому их трудно на ХП добить. Но я буду пытаться, потому что карта еще не до конца ушла. Хотя бы одного добить, алхимика от одного вынос можно, потому что он на полке сидит. Так, ну что можно сделать? Пойти к нему, ударить до его. Это, конечно, самый такой вариант, ребята. Нельзя пропускать ходов чтобы давать ему регенеса, вот. потому что у него алхимик уже немножко ранен. То есть я ему снял сколько ХП. Заземночку кинуть пока что рано на еще. Ну, я не знаю. Давайте кинем. Чувствую просто, надо кидать затем Чувствую просто как-то. Поэтому кинул сейчас. Ну, видите, я выигрываю. Все, изи как-то. Больше времени появилась появилось. Ну, капец. Вносится. Выносится же. Да, больше. Ну, как больше. Появилось просто время. Я, конечно, мог пойти снять другой видосик не бить там по другой игре но захотелось просто ворбикс снять сегодня вот ребята я не буду из себя просто выжимать видосы эти вот когда захочу тогда, тогда снимут что просто вот. просто вот я не знаю почему просто у меня мало подписчиков все-таки 3000 не так много подписчиков если было бы хотя бы тысяч то да конечно же так вот я не буду из себя, из себя выжимать видос ребята захочу сниму просто как-то отмет я же боюсь снимать ну вот сегодня захотелось. Вообще захотелось. Он жестко просто захотелось. Поэтому снимаю. И он совсем под выносом. Но вынос мы не дадим. Потому что там трудно все равно дать. Вынос какой-то. Можно кинуть блок пойти. Только так, чтобы он его не рушил. Ну это, конечно, трудно сделать. Вот. Потому что он его рушит сюда. Ну не знаю. Давайте просто вот так вот накинем блок. Можно, конечно, вынести этого алхимика, попытаться. Да, можно вынести его. Сейчас я поставлю ледяную мину, э, и палкобазукой стреляю. И с фукашечки выношу его. Но, может быть, даже не вынести его. Потому что, видите, тот, этот кусочек маленький, травка там, видите? Травушка растет, конопля, так скажем. Она может помешать. И что он? Он даже блок не разрушит, потому что он не сможет. Хотя нет, Сможет. Ну, почти, почти, почти. Зазем рушь хотя бы. Хотя они вообще ничего не рушь. <свят> да не сможет. Я ж говорю, не сможет. <свят> Просто бил неправильно. Так. Э, и пытаемся вынести его. Ледяную минку. <свят> Балка-базуку и фугасочку. прям под жопу ему. Э, так, сейчас вот так залезем. Аккуратненько. Вот так вот. Так, барьер поставлю тут, чтобы он не бегал тут. И фугасочка пошла. Ну, видите, вот эта маленькая травушка, внизу большая, которая она может помешать этот вынос. Ну, не должна, не должна. Все заебись вынес. Там еще он просто остался, но у него яд плюс еще блок стоит мой, поэтому я его вынес спокойно. Видите, как я тащу, ребята. Видите, как я тащу. Так, <крыл> я два боя тащил уже так. Ну, этот бой будет не такой уж долгий ребята как я хотел. Потому что если я сейчас проиграю еще кому-нибудь там, то я не хочу это выкладывать на самом деле. Ну хотя, может, я даже выложу сегодня еще один бой с него, может быть. Но я думаю, что не буду снимать больше, потому что я как бы не успеваю сейчас буду. Поэтому не успеваю просто, ребята. Вот, сейчас поставлю монтироваться. Так, что он делает? Он хочет прикрываться, тащить бой, да? Ну, сейчас переход дам на атакер, А, больше нет атакера у меня, да? Это, конечно, очень плохо. И там еще эта хуйня за зазем стоит. Ну, блять, как-то вот, не знаю, мне кажется, меня сейчас вынесет. Он может меня вынести, кстати, да. Вполне себе может вынести. Да, вынес. Я же говорю, что может вынести. И он может еще даже выигрывать, ребята. Если очень постараются, если прям не знаю, вот будет прям идеально все делать. А то может. Если я топить не буду еще, то уже не, не сможет. Если я топану где-нибудь, то уже точно выиграет меня. Потому что одного перса топит и все. Одного перса топит и другого на крыса возьмет и все. И считайте, он не сможет меня, ну как бы, точнее будет меня держать на бездвижке постоянно одного персонажа. Ну, вот видите, он пытается меня вынести с помощью этого фугасочки. У него получится это. Знаете почему? Потому что получится. Мне кажется, что получится. Нет, он тупит, что там. Что-то хуйню делать какую то Ну, он может вынести. Он может. Еще может. Еще шансы есть. Да, все получится у него сейчас. Ну, блядь, ну не надо, пожалуйста. Не выноси меня. Ну. И сам ушел, да? Не. выживи пожалуйста. Вот, видите, живу. Все, отлично. Мы съебываем отсюда. Куда подальше? Наверное, вот сюда. Э -э переход хода. И кидаем паучка ему. Кидаем паучка. И радуемся жизни. Потому что все, у него 300 хп осталось. Как бы это не, не очень много. Его можно на хп допить. Плюс у меня еще блок один есть. Вот, ребятки. Я не знаю, я, наверное, коплю еще фузы, ребята, достаточно фузов. Дойду еще разочек и еще один крафт сделаю на 100 фузов. Это, в принципе, не так сложно сделать, как я думал. Так, вот сейчас, я думаю, кидаем блок. И с паука спрыгиваем, наверное, да? Ну, зря, конечно, зря, наверное, с паука слетел. Хотя, ну, думаю, не зря, потому что знаете почему? Потому что если бы я... С паука его не скинул, он просто портом пошел туда на блок, и па пауком, и его же пауком. Ой, моим пауком, точнее, сломал блок. Короче, без потери ХП. Вот. Поэтому я и так делал Так. Но у меня может вынести луча поэтому все. Не так, как я хочу. Бля, вот смотрите. Не дай бог, просру еще, это будет печалька, конечно. Потому что тут вполне реально еще затащить, если я не, не буду. То если я буду этих хуйню какой-нибудь, то он меня может выиграть спокойно. <coughs> <coughs> Давай, выживи. Выживи, братан. Выживи. Выживи. Живи, живи. Ну, он не вышел, конечно, не вышел, да. Печально, печально все это очень так. Смотрите, здесь ставлю вот так вот. Здесь ставлю охранника еще барьер ставлю перчатку ставлю чтобы ничего вообще не было такого беру якорь иду к нему и ебашу с разрядника ребята только вот так встану чтобы я если что вдруг не улетел туда в водичку в Во! вообще идеально. И блок стоит еще все теперь я тут вообще в безопасности в полной у меня душемет еще есть, который я купил в магазинчике. А, он хочет меня тоже с разрядника тоже на него убивать. Ну, даже не знаю, братан, даже не знаю. Как-то вот ты сам себя сейчас зауромишь. Посмотрим. А, блок кидает. Ну, блок как бы тут не зарешает твой никак. Потому что он не регенит тебя. Потому что блок мой стоит сейчас. Так, душеметики пошли. Ну, конечно, это не так уж и немного. Снимаем он прям. По 4 хп мог и больше. Я не знаю, от чего зависит этот урон джемётов. Потому что бывает по 8, бывает по 7, бывает по 6, бывает по 5, даже бывает по 4. Как бы тут я не знаю в чем. Тихо. У него есть охранники. Только не охранники, чувак. Если у тебя есть охранник хоть один... Ой, охранник. Тихо, тихо, тихо. А... Ну, короче, меня мог ложкой вынести. Мог, но, видите, не вынес. Так. Ну, теперь нужно, главное, чтобы я точно его вынес. Сейчас, что если не вынесу его сейчас, как бы то... У меня есть ложка. Есть на поэтому берем охранник и добиваем его. Вот такие три боя, ребятки, получились у меня. полчасовой видос, как бы. Нормальный видосик будет такой. Вполне, себе неплохой, как бы. Вот с вебочкой в максимально качествах вот как бы 45 место у меня в рубинной 117 рейтинга заповед дают и фузиков дохуя и сейчас у меня рейтинга сколько осталось набить до легенд 20 тысяч рейтинга остается мне до легенд ребята и я буду кайфовать уже ну можно будет расслабиться ну как бы я Играю ради этого топа, ребят, на самом деле. Хотя не знаю смысл от него вообще сейчас никакой не будет. Это раньше топ 30 был смысл был. Но ну, я в нем был когда-то в топе 30, это было на другой страничке, ребята. Это было в 2012 году еще. Вот. Потом я вылетел из него. Ну, короче, сейчас смысла вообще нет никакого. Ну просто я ради.. Ради.. Интерес уже как бы войти в него надо, потому что я уже столько играю, надо хотя бы войти в него. Это не так трудно уже сделать, это как бы уже легко войти в него. Ну все, ребят, спасибо за просмотр, ставьте лайки и всем пока.